что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже? И также рассказать еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться, жить без болезней и не умереть молодым? Это в полной мере относится к теме этого видео. Что будет если приготовить и употреблять кофе неправильно? Кофейное зерно реально кладезь полезных веществ! Правильно используя которые! Вы улучшаете настроение, повышаете работоспособность физическую, интеллектуальную, улучшаете работу пищеварительной системы, переварни пищи в желудке, помогаете по железе, желчному пузырю правильно участвовать в пищи, а также улучшаете работу печени, почек, сердца, легких, мозгов, иммунной системы. Вы получаете массу полезных действий. Если знаете как приготовить кофе правильно и правильно его употреблять. В зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических, экологических условий. Вашего уникального образа жизни. И уникального набора из 30 тысяч возможных на сегодня известных сегодня заболеваний. Если вы делаете правильно, то ваше крепкое здоровье в ваших руках. Если вы не знаете, что будет, если приготовить кофе неправильно — возможны разные варианты. И для самых удачливых правильный ответ на вопрос «Что будет, если приготовить и употреблять кофе неправильно?» будут явления остеопороза. Конечно, мужчины могут сказать, что остеопороз — это практически женская проблема. И это к ним не относится. Да! Действительно! Остеопороз чаще возникает у женщин. Потому как у них слабее работает печень. А печень и желчный пузырь — это непременный этап в движении кальция из пищеварительной системы. Неважно, он туда попал в составе продуктов питания либо медикаментов к костной ткани. Женская печень слабее участвует в цессе. Поэтому явление остеопороза у женщин чаще. Патологическая ломкость. Костей у женщин возникает чаще. Но! Это далеко не преклонный возраст. Гинекологи эндокринологи утверждают, что гормональный статус у современных женщин похож на гормональный статус при климаксе с возраста 35 лет. Иными словами эта проблема серьезно омолодилась. И остеопороз может возникать значительно раньше. Перед этим о том, что организм страдает от дефицита кальция — появляется кариес. Если вы частый гость стоматолога — возможно, не все хорошо у вас костной тканью также. Однако мужчины не лишены этого удовольствия. Если мужчина своим образом жизни, своей системой питания довел состояние хорошей мужской печени до ослабленной женской печени — у него также может развиться остеопороз. если у вас определяется явление гепатита, стеатогепатита, жирового гепатоза — то это уже не сильная мужская печень. Это слабая печень, которая вяло управляет обменом веществ. И один из элементов этой системы — это остеопороз. И ваше незнание как приготовить кофе правильно. Для чуть менее удачливых правильный ответ на вопрос «что будет?» Если приготовить кофе и употреблять кофе неправильно — вот явление артроза. Артроз возникает со стороны сустава. И показывает насколько правильное питание своим суставам вы обеспечили. Тут возрастные критерии. они Артроз возникает чаще в возрасте 50-60 и более лет. Но! Нередки случаи. Больные раннего развития артроза. И один из первых звонков, который вы можете услышать фактически от своего организма. Первый сигнал, который организм показывает, что суставы не получают то полноценное питание, которое им необходимо — это хруст суставов. Если у вас хрустят суставы, то это говорит о том, что синвиальной жидкости у вас не хватает и ваши суставы на полуголодной диете. И Как правило, явление артроза на первой стадии при этом уже можно определить. А можно узнать ваше состояние ваших суставов и до того, как у вас появился хруст сустава. Положите ногу на ногу, на колено верхней ноги положите руку и сделайте несколько движений в суставе. Если вы ощущаете широковатость под рукой, то ваш коленный сустав не в лучшем виде. Точно так же можно проверить состояние и других суставов. И если... У вас эти признаки есть? Наберите на моем канале, что будет, вернее, что делать, если хрустят суставы, как избавиться от боли в суставах. Такие видео есть, и вы получите больше информации. Что же вы все-таки делаете не так и почему суставы у вас беспокоят? Для еще менее удачливых правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить и употреблять кофе неправильно, будут Камни в почках. Неправильное употребление кофе может способствовать тому, что в почках могут образовываться ураты, аксалаты, либо и те и другие соли могут откладываться в виде камней в почках вместе. А мочекаменная болезнь, за ней неизменно следует пилонефрит. другими словами воспалительный процесс в почке. А пилонефрит это причина номер один по развитию почечной недостаточности. Конечно, врач-уролог может. Врач может помочь избавиться вам от камней в почке. Но чаще всего вместе с почкой. И на оставшийся уже не орган будет теперь попадать двойная нагрузка по очищению вашей крови. И очень вероятно развитие почечной недостаточности. По результату которой у вас появляется уникальный образ жизни. И несколько часов три раза в неделю. Теперь вы должны находиться на гемодиализе. И аппарат помогает вашему организму очищаться. И что мешало вам правильно готовить и употреблять кофе? И беречь очень важный орган под названием почки. Первый сигнал, который вы можете услышать от своего организма во время УЗИ вам пишут. В почках находятся эхопозитивные включения. Размером 2-3-4 миллиметра. Иными словами, у вас есть солевой диатез. Это первая стадия, за которой может следовать и мочекаменная болезнь. А могут следовать и ваши правильные действия. Для того чтобы эти включения почки ваши покинули. И ваши почки работали лучше. Для еще менее удачливых правильный ответ на вопрос что будет если приготовить и употреблять кофе неправильно может быть явление панкреатита да кофе стимулирует секрецию поджелудочной железы улучшая переваривание пищи но если в вашем образе жизни есть другие не самые благоприятные события например вы неправильно употребляли алкогольные напитки либо злоупотребляли сырыми растительными продуктами то на этом фоне чашка кофе может хронический панкреатит перевести в обострение хронического или даже в острый панкреатит. И здесь могут быть не самые простые события дальнейшие в вашей жизни. Но есть еще более неудачливые любители кофе. И, а для самых неудачливых правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить и употреблять кофе неправильно? Может быть инфаркт, инсульт, либо острая сердечная недостаточность. Кофе резко изменяет условия работы сердечно-сосудистой системы. И если она к этим изменениям не готова — возможны вот эти не самые благоприятные последствия. Но! Рассказывать вам в этом видео все особенности приготовления кофе и применения его с учетом той патологии, которая есть, я вас спровоцирую на неумеренное употребление кофе. Это видео будет очень длинным. И для того, чтобы дослушать его до конца и узнать ту информацию, которая касается именно вас, а не кого-то другого, вы вынуждены будете пить много кофе. И возможно до конца видео и не услышите. Если вы очень неудачливы. Поэтому такую серию видео на своем канале я буду продолжать. Чтобы вы жили лучше и дольше. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья!